По да. черри. Маленький принц? маленький принц. Да ладно. Да. Охуем вкусный. Ну а такой, как это работает, блядь. Ни разу не брал маху его. Ну. Угу. И не ел.